Всем привет, на связи ФСР и сегодня мы вместе с Делом продолжим проходить заданницы. Причем сегодня мы будем задание выполнять от Лестера под названием Акции и Фракции. Ну а вы присаживайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками, чаечком, кофеечком и поехали! Слушай, ФСР, мы с тобой на расхват прям. Да нас всех хотят. И Лестер, и да. Шместер, и, и говнестер. Мед... А, а, с... <смех> Куда сел-то? Может, ко мне все-таки? Ладно. <смех> а то Лестер посвятил немного в своей делишке, и у нас тут Мэри Везер наметилась. А и это и будет, конечно, большая жопа. в офис. Мы едем не в офис, а в порт вот, видишь, отправляйтесь мере. к офису. Оба. Отправились к офису. Ну давай сразу в этом офисе наведем порядок небольшой. А что он пригнулся? Он знал, что я наложусь я на него. Не так, слушай, погоди, но тут же есть другой. Да-да-да, есть. Есть, есть. есть, есть, есть. Что-то GPS показало, что нам надо зачищать. А тут закрыто, смотри. А, нет. Вот, вот тут открыто. О, oh, смотри. Вс, до свидания, челик. Открывайте двери. Uh <-huh> если... Нифига себе. Приняли нас okay. за своих. Минус один. Давай, давай, давай, давай. Так, минус два. Uh -huh. Так, а у нас еще тут наверху что ли где-то есть? Воу, во, полегче. Так, у нас по перезаряжись. Это единственная проблема, да? О, смотри, yeah. тут кто-то есть. Открывайся. Здорово, Чели. Отлично. Он что-то хотел сказать. Зачем ты его убил? Он, он передумал. Так, хотел помню. новость, где сообщить. Капец, они далеко стоят. Так, одного завалил. Не варяшки. А ни случайно резпиться не будут? Нужно. О, ходят резпились. Да не, не должны. Не, не, не, это все те же. О, Видишь, все такие отрезпились. Я украл. Чего? Не закончится? А нам нужно выходить, я так понимаю. да? И у там нас... адресп есть. У нас офис наверху. Ну погнали, что. Рез офиговый. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так... ничего себе. Брони почти так, не я, осталось. я, пожалуй, возьму себе дробаш. нам не выше? А вроде... Вроде сюда. А куда Точно? еще выше-то? Там вон лесенка есть. Я ну, просто туда. Вроде мы на уровне, вроде мы на уровне. Здесь не открывается. Надо в соседний двор что ли стрелять. Э, -э, -э, -э. так прикрывай, короче, меня. Фу. Так минус. Сзади меня, блин, их целая куча. Я не понимаю, где это, они... они прицельные, просто капец какой-то. Одним словом наемники. Так. так. Ну, окошечки, вынимали. окошечки. Так, взломаем терминал. Так. Но. Отлично. Я все-таки решил взломать. Машина едет. Так. Ага. Че они кричат и ничего стоит не стоит. делают? Over, так. Какие Ой. вы крикуны? Так, подожди 42. Че, блин? Сейчас как, будет весело, короче. Как это работает. Двое пробежали. Так, у меня 40 секунд на взлом. 42 90. Я им яблоко бросил. О, я слышу, как ты им яблоко бросал. Ага. Есть. Отлично. Минус. Так, минус. Теперь Бродфорс. О, наш старая, добрая, любимая. Система взлома. Поехали. Back. Кто тут лузер, а? Дор. Отлично, пароль успешно получен. О. Терминал взломан. чё Куда? Да вот здесь. Так. Вот это что-ли? Где, где, где, где, где? Здесь за решеткой были. Капец. Так. Секундочку. А! одну секундочку. Я опал жертвой обмана. Держись. Так и меня Больше вообще. Остановись, жертвы обмана. В ужас куда отбросили. Слушай, тогда иди к Куруме и попробуй с земли прикрывать меня. Так. так. Вроде ребят? все чисто. Из ниоткуда тут, понимаешь, что так, это хорошо, так, что я сюда. Где сама эта фигня? Ой-ой-ой, то всюду пулят. А, Нужно сломать сейф еще. Ага. перный театр. Прям надо мной. Чем машина едет? Так. Так, минус. Осталось совсем чуть-чуть. Ой, -чуть. вы куда взялись-то столько? Блин, промотался. Уйо, как же этот злом мне нравится в скобочках нет. Так, все, остался последний. Угу. Mm -hmm. А я опять его пропустил. Ты там... Меньше, Я убиваю резящихся, ребят. Отлично. Так. Отлично. Открыл. Дубил. ох Все, я забрал кейс. А вот как мне теперь выходить отсюда, я понятия не имею. Прыгай вниз. Да, и я разобьюсь тут же. А тут со второго входа можно все-таки выйти? Нет, мне придется через всю эту блокаду бежать. Беги, я здесь рядом. Да, сейчас попробую поаккуратнее это все сделать. Так, давай, выходи. Ну, побежали. Фух. Ух ты, там неужели резнулись? Со скоростью звука. Yeah. Не знаю, где там резнулись. Давай, давай, беги, беги, беги, беги, беги. Так, я, короче, по лестнице буду спускаться сейчас. Ага. Так что прикрывай меня. Отлично, все. Сажусь. Сажусь, они. Заколевал. Все, давай. Изимини водите. Капец. Я думал, меня там просто прихлопнут нафиг. Меня так и прихлопнули. Что поделать? Что поделать? Сколько нам еще ехать? Все, я на Вагнер. Окей. Какая разница, только ты мне скажи, документы все равно у меня. Переселом на Вагнер. Удачи тебе. Оу, меня тут встречать начали. Удачи тебе, церковь выжить. В этом нелегком испытании. Боже, ты что творишь-то? В жопу, в жопу. Так, едем. О, ста, отсюда. Ты присядешь ко мне? Нет, Давай, так интересно, так мне. интересно. Поехали. Поехали. Ладно, фиг с тобой, хорошо. Экшон. Хотя бы документы я доставлю. Серга не доставлю. Это тактика, тактика, видишь? А, тактика, галактика. Ты мной прикрываешься, что ли? Так, видишь, отлично все. Вот эти <свят> <боже. свят> Ты заколебал, серьезно. Все живы, все здорово. А, ну, -мо! Вот, вот, вот. Я об этом и говорю. Зачем мне тачки подсовывают? Воу, потому что ты помощник и должен вообще-то помогать. Здрасте, встречка. Так, ну и... Отлично, Полин отлично. вот и прошли мы миссию, акции и фракции от лестера ну, а если вам понравился видосик то обязательно подписывайтесь на канал прожимайте колокольчик оставляйте комментарии всех ждем в следующих видосиках все будет чики пуки интересно классно с вами были дел и эфисер всем огромное спасибо за внимание и всем пока